Всем привет! Сегодня хочу рассказать о проекте Firefly который также приносит нам нечто новое. Мне нравится вам рассказывать о проектах, которые меняют мир криптографии и приносят что-то новое в DeFi-сектор и не только. Firefly – это невероятно быстрая, недорогая и безопасная децентрализованная биржа, которая уже очень скоро запустится. Децентрализованная торговля с использованием кредитного плеча, обладающая низкой стоимостью и низкой задержкой, высокой ликвидностью и отсутствием ограничений. Firefly помогает расширить границы DeFi, сделав его дешевле, доступнее и технологичнее, чем когда-либо прежде. Firefly объединяет лучшее из CFI централизованных финансов с лучшим из DeFi децентрализованных финансов для продвижения торговли деривативами крупнейшего рынка по объему торгов. Простыми словами, Firefly это Dex. Не связаны с хранением, основаны на книге заказов, ордеров, предназначены для обеспечения скорости, масштабируемости и безопасности. Так в чем именно уникальность заключается? Уникальность проекта заключается в том, что биржа запускается в экосистеме Polkadot на блокчейне Moonbeam. То есть ее использование будет очень дешевым, с очень низкими комиссиями, торговля деривативами с кредитным плечом. Стоимость транзакций за газ, как они заявляют, будет менее 10 центов, но стремиться будут к стоимости транзакций менее 1 цента. Но даже 10 центов это слишком шикарный результат для кейса такого формата. Безопасность по системе roll-up Для трейдеров-пользователей будет система возврата капитала по активности на бирже, то есть простыми словами кэшбэк от потраченного газа. Это реальный конкурент с централизованным биржам. Также очень важным фактором является скорость исполнения сделки заказа. И команда отмечает, что Firefly от создания до расчета сделки время будет занимать от 400 до 800 миллисекунд в идеальных условиях. И это кажется мгновенным и и соперничает реально с задержками в традиционных финансах. Вот формулировка идеального условия, конечно, наводит на желание уточнить о чем речь. Но я думаю, вскоре мы узнаем. И здесь нет никакого подвоха. Еще также подключат ведущих маркетмейкеров, которые будут котировать рынки на Firefly с жесткими спредами по ставкам и запросом с минимальным проскальзыванием. То есть, как я понял, чтобы не было большого зазора между ценой спроса и предложения, будут стремиться обеспечить максимальной ликвидностью для всех предложенных активов. И это очень круто, потому как обычно в DEX площадках стаканы полупустые и спред большой, сделки становятся неактуальными. Комиссии высокие и это ограничивает большую часть участия рынка, а в Firefly нашли решение этой проблемы. Будет максимально упрощенный способ взаимодействия с торговой площадкой и стратегиями, которые будут понятны и доступны каждому. Интеграция с HumingBot создаст и запустит высокочастотные, арбитражные и рыночные стратегии на Firefly DEX. Пользователи смогут вкладывать капитал в автоторговлю. Firefly откроет свои собственные алгоритмы создания атомарного рынка с открытым исходным кодом, чтобы сделать доступ к рынкам еще более легким. Биржа с системой DAO с первого дня. Держатели токенов кровно заинтересованы в принятии ключевых решений которые приносят пользу бирже. Firefly предоставит одну из первых сетевых программ торгового майнинга. Смарт-контракты биржи сделают Firefly полностью свободной и децентрализованной постепенно в течение 12-16 месяцев. Также разработчиками создаются инструменты, которые будут доступны для использования в других проектах и экосистемах Polkadot и Moonbeam. Они продолжают повышать производительность и масштабируемость блокчейна. Что в итоге мы имеем? Безопасный и масштабируемый проект в Polkadot на Moonbeam с новым кейсом для анонимной торговли без прохождения KYC, высокая скорость сделок, низкие комиссии, торговля с кредитным плечом, кэшбэк с комиссией, минимальный спред с максимальной ликвидностью, простой интерфейс для всех пользователей, возможность автоторговли, арбитраж и разные стратегии. Атомарный рынок с открытым исходным кодом, система DAO, сетевой торговый майнинг, разработка других инструментов для других проектов Polkadot и Moonbeam. В DeFi секторе такого продукта еще нет. Это создает доступность в использовании данного продукта для каждого желающего пользователя. Интерфейс у биржи в привычной цветовой гамме. Не приходится перестраиваться и привыкать. Подключается по старой схеме кошелек, какой-нибудь MetaMask или любой другой. Далее выбираем актив. И то, что активы фиксируются вкладками сверху, тоже очень удобно. Книги гардеров, истории сделок и так далее. Все это есть и дорабатывается в процессе. Также проект инвестировали топ-инвесторы, такие как PolyChain, Alameda, Huobi, Mechanism Capital. Эдвайзеры Кельвин Лиу из Compound. Эшли Тайсон, кофаундер Web3 Foundation. Дон Хойс One Stamp, Эрик Вонг и Хелена Вонг из Parity и другие. Аудиты и проверки выполнены проектами Trail of Beats, Hellborn, One Stamp и Peckshult. Хотелось бы также сразу ответить на часто задаваемые вопросы. Будет ли Firefly участвовать в аукционе за слот Parachain? Нет, не будет, так как это биржа и она не предназначена для парочей слота. Будет ли распродажа или белый список White List. В данный момент продажа токенов не проводится. Вы можете подписаться на рассылку с помощью почты и следить за анонсами на Firefly.exchange. Вы будете получать уведомления об основных обновлениях и запуске проекта. При этом вы, возможно, попадете в белый список. Есть ли тестнет, в который я могу попасть? В настоящее время ни частный, ни публичный тестнет не проводится. Частный тестнет будет предоставлен ранним участникам и амбассадорам проекта. По поводу амбассадорской программы, моя заявка осталась без ответа. Когда вновь откроется набор в программу? Чего ждут от амбассадора? Как я могу внести свой вклад и чем я могу помочь проекту? Суть в том, что уже набрали в действующую когорту, и если форма подачи заявки закрыта, значит пока не принимают. Все кандидаты получили ответ. Если вы остались без ответа и сомневаетесь в чем-то, вы можете уточнить у модераторов сообщества Firefly. В данный момент закрыли набор во вторую когорту. Программа состоит из нескольких направлений, так что любой желающий может стать амбассадором. И в качестве амбассадора может использовать свой уникальный набор навыков и опытов для продвижения проекта Firefly. Каковы преимущества того, чтобы быть амбассадором? Амбассадоры находятся в центре сообщества и запускают Firefly вместе с командой. Некоторые из преимуществ быть амбассадором включают в себя прямую связь с командой Firefly и партнерами по экосистеме. Это как минимум опыт, статус, новые знакомства, рекомендации для последующих проектов, в которых вы можете также быть амбассадором. Возможности лидерства в местных сообществах, эксклюзивный доступ, награды и эксклюзивную программу участия. Присоединяйтесь к проекту и к программе амбассадоров, следите за анонсами, активничайте и да будет с вами профит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии с обратной связью. Всем успехов, до встречи!